Ну что ж, я пришла снова на облашиванный рынок, сюда, на Мосвинтаж, в музей Москвы. И пришла, может быть, вы удивитесь, с одной огромной целью – купить чайник для себя, заварочный. Этот чайник я мечтала, вы знаете, целый год купить, какой-то красивый чайник для моих прекрасных парных чайников, чай, видела в прошлый ну, раз, когда сама монтировала, влюбилась в этот чайник и приехала с... за этим чайником. И слава В Древней Греции у нас э, два бога отвечали за искусство. Это Аполлон и Дионис. А вот почему именно Аполлон и Дионис? Ну, я вам скажу, что Аполлон-то отвечал за разум, а Дионис за бессознательное. А вот считалось, что в человеке должно быть пополам и того и другого ну в таком полноценном человеке ну вот поэтому у нас вот и Дионис так вот Оленька, которую мы увидели здравствуй Оленька и где-то там мой чайник должен быть да я его немножко прибрала да и, как вы видите в Акханке. Там танцующие, вот на той стороне мы их сейчас посмотрим. Вот, видите, танцующие в вакханки, к ним очень хорошо относились греки. Почему? Потому что они считали, что в момент экстаза, в момент экстаза человек достигает в себе внутреннего космоса, ему открывается космос, и он наиболее приближается к природе. А ведь модерн – это и есть на самое приближение к природе, самое приближение. Вот а отсюда и плавные вот эти то, я люблю, во-первых, модерн. А во-вторых, это... Вот прям философия отражается в этом чайнике. Вы представляете? Надо было такое купить, чтобы отражалась философия. То есть вот сатиры. На той стороне Дионис там тоже с баканкой. Со своей вот, станциями. Ну то есть это вот как раз... Эпоха – то, что мне нужно модерн модерна. Модерна – последний большой стиль, просуществовавший примерно около 30 лет. И закончился он в 1914 году с началом Первой мировой войны. Основные черты модерна – орнаментальность и декоративность. И, как вы видите, моя любовь к этому стилю нашла свое отражение и в росписи шкафов в моей квартире. Это в основном любимые мною картины Густава Климта и Альфонса Мухи. И вот волшебство Нового года. Мой долгожданный чайник у меня уже на столе. И посмотрите, как он вписался в мою сервировку в золоте, в стиле модерн. С нетерпением буду ждать ваших комментариев. Очень интересно. С новогодними праздниками. Со всеми новогодними праздниками, мои друзья. И побольше волшебства в нашей жизни. До встречи!